Добрый-добрый вечер всем, дорогие друзья! Сегодня понедельник, а значит сегодня будет очередная встреча клуба, очередная встреча нашего проекта «Люди вне профессии». Меня зовут Донова Александра, и я благодарю наших участников и нашего спикера за присутствие. Спасибо за ваше внимание. Давайте я вам расскажу в двух словах, что это за проект «Люди вне профессии». И дальше мы перейдем непосредственно уже к беседе. Проект «Люди вне профессии» — это проект, который нацелен на профориентацию и развитие личности. Проект существует уже пять лет, и за это время он организовался уже в трех городах. Это Москва, Питер и Минск. И за время существования проекта было э, приглашено более 400 спикеров, которые вдохновили более 15 тысяч э, человек на э, изменения, положительные изменения в своей жизни. Э, у нас э, мы приглашаем всегда очень интересных спикеров. У нас в проекте есть два вида встреч. Первые встречи это public толк где мы приглашаем людей, которые нашли вот этот баланс между любимым делом и личной жизнью, и финансовым благосостоянием. И наши спикеры готовы делиться своими открытиями, своими осознаниями. Это открытый диалог со спикерами, которые готовы... Вдохновлять других людей на позитивные изменения в своей жизни. Второй вид встречи у нас называется диалоги со страхами. Это открытые диалоги, куда мы приглашаем психологов, коучей, тренеров личностного роста. И мы разбираем те вопросы, которые волнуют людей, их убеждения, их страхи. И стараемся чтобы они позитивно смотрели на мир и действительно реализовывали позитивные изменения в своей жизни. Мы транслируем в мир информацию познавательного характера, поэтому если вы, дорогие друзья, хотите быть спикерами в нашем проекте, то пишите нам в чат «Хочу быть спикером» и присоединяйтесь. Если у вас есть какая-то личная история, достижения, которыми вы хотели бы поделиться с участниками, мы вас приглашаем. Дальше наша команда открытая, и мы приглашаем также волонтеров в нашу команду. Если вы хотите получить опыт продвижения крутого проекта, который существует уже более пяти лет, если вы хотите ощутить себя частью большой команды, и внести свой вклад, если вы готовы делиться своими знаниями, то тоже пишите, хочу быть волонтером, и мы приглашаем вас в наш проект. Давайте я в двух словах оговорю правила встречи. Наша встреча продлится, ну, рассчитана на два часа. Там уже как пойдет диалог. Может быть, может быть, раньше закончим. Мы, мы сейчас проходим в прямом эфире. Запись будет вестись еще параллельно на YouTube. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, будут к нашему спикеру, то пишите это в чат, и мы, я их обязательно озвучу и задам. Кто же сегодня гость нашей, нашей встречи? Сегодня у нас в эфире Валерия Головнева. Мало того, что Валерия очень обаятельная девушка, но еще самое главное, что она основатель проекта Люди вне профессии в Минске, и она уже очень много раз была неоднократно была спикером в московском в московском проекте, и сейчас продолжает вести внедрять свои идеи уже непосредственно в Минске. И Валерия, нутрициолог. Что за странное название профессии, кто, на чем занимается? Давайте ей предоставим слово, и пускай она нам расскажет. Валерия, Добрый. здравствуйте. Добрый вечер. Можно а ты? У нас такая беседа непосредственная, надеюсь, будет интересная, легкая. Вот, я постараюсь э, не грузить э, сильно какой-то сложной информацией, ну, как-то вдохновить и э, показать, может быть, э, с непривычной стороны э, тему питания. Mm -hmm. а, в общем-то, кто такой нутрициолог и что это такое вообще? Ну, нутрициология — это наука. Наука о питании и обо всем, что с ним связано. И свою актуальность, и вообще как бы зародилась эта наука, обвела актуальность во времена и сразу после Второй мировой войны. зародилась это все в Америке и Европе. Ну, в принципе, это было везде актуально, просто и по сей день Европа, ну и особенно Америка, я бы сказала, особенная Америка, они прям впереди планеты. Вот. В общем, чем и тогда были задачи нутрициологи? Тем, чтобы в кризисное послевоенное время справиться с проблемами голода и болезней. Вот. И тогда же начали проводиться первые исследования, где выяснили связь между тем, что человек ест и какие у него развиваются или не развиваются заболевания. То есть в принципе, можно сказать, что это не такая уж и старая наука, и э, исследования ведутся по сей день в различных областях. Это просто ну, огромнейший пласт знаний, это невероятное просто количество информации. И вот на данный момент э, нутрициология это развивающаяся наука, и в ней нет каких-то э, дом законов, вот как физики, например, как математики, да, то есть э, много сейчас э, нутрициологов есть э, и много есть, скажем так, школ э, диетологии, ну, как диетология, так, ну, просто привычное такое название, да, вот. В общем, много есть разных школ и направлений, и интересно, что некоторые из них абсолютно противоположны друг другу. А, то есть какие-то нутрициологи будут говорить, что а, там, нужно есть а, часто и понемногу. Да, кто-то говорит, что нужно есть там четко только три раза в день, не делать никаких там, перер... перекусов. Кто-то выступает за голодание, кто-то резко против. Кто-то говорит, что обязательно нужно есть мясо и много белка и там, правильных жиров. Кто-то говорит, что все, что нам нужно, это условно фрукты и зелень. В общем, все очень-очень по-разному. И да, я нутрициолог, но моя я буду рассказывать именно знания в той концепции, которая мне близка, то есть в которой я живу и в которой я работаю. Вот. И поэтому, если будут какие-то вопросы, я только за то, чтобы на них ответить. Ну, то есть не стесняйтесь. Какие-то вещи могут быть очень такими экзотическими казаться, очень какими-то странными. Некоторые советы... Ну, тем не менее, я все могу обосновать. И еще раз подчеркну, что я буду рассказывать именно про целостную концепцию. Ну, то есть, может быть, я, естественно, не расскажу все, но просто, что все, что я говорю, оно друг с другом компонуется. Вот. И я, конечно же, в курсе всех остальных течений, но, как бы, раз уж вы меня пригласили, то сегодня мы поговорим конкретно об одной. Вот. Валерия, тогда расскажите, где вы этому учились, и как вы к этому пришли? Uh -huh. uh, так, как я к этому пришла? Ну, вообще, тема питания меня интересовала очень давно. Я бы сказала, со школьных времен. Uh, потому как между 9 и 10 классом я стала вегетарианкой. То есть я перестала есть мясо. Uh, и это, ну, как бы это довольно... Рано, да, для человека, который приходит на такой тип питания, ну, хотя сейчас уже, в принципе, никого этим не удивишь, но на тот момент, ну, то есть это было 12 лет назад, и я в маленьком городе, можно сказать, провинциальном, была что-то типа единорогом. вот. Потом у меня были попытки вернуться к мясу, ну, как, ну, как бы я периодически думала, что вот все-таки надо, надо, но уже как бы не зашло. Вот. Ну, и, естественно, с тех пор я начала интересоваться, то есть как я вообще выживу, не выживу, не выживу, не выживу на таком типе питания, да? а вот, Какие у меня могут быть проблемы или их не, наоборот не будет? А, то есть самочувствие мне мое очень нравилось, но, естественно, были опасения и страхи, и все вокруг это все подпитывали. Вот. Поэтому и вот с тех пор интересуюсь. А, ну, потом у меня были разные эксперименты, там, сыроедение, ну, что-то, какие-то диеты там пробовала. Ну, в общем, это было более как-то, ну, не, естественно, непрофессионально, просто меня это всегда интересовало, вот скажем так. А, ну, вот время шло, шло, и у меня родилась точка и начались какие-то проблемы со здоровьем. То есть начала себя плохо чувствовать, там, не знаю, не было энергии, выпадали волосы, там, не уходил вес, в общем... Много-много каких-то факторов было. То есть я поняла, что я начинаю разваливаться. И, ну, так как я журналист, можно сказать, в прошлом, сейчас уже не особо работаю как журналист, но начала докапываться с журналистским таким рвением, докопаться до истины, начала, начала собственно копать, начала свое исследование. И, в общем-то, решила, что, наверное, у меня что-то со щитовидкой. То есть я сама пошла к врачу, сама перечислила все симптомы, врач на меня смотрел такой, типа, девушка, вы что вообще пришли? Ну, я такая, нет, нет, подождите, мне нужно сдать вот эти анализы, мне вот нужно то-то. ну, в общем, в итоге диагноз, который я предугадала, скажем так, он подтвердился. У меня нашли аутоиммунное заболевание щитовидной железы и ну что, как бы решение у современных врачей, современной медицины официальной только одно — это синтетические гормоны. Вот. И этот вариант для меня ну, был и неприемлем, и как-то я уже до этого... У меня были знания о том, что синтетические, синтетические гормоны несут больше вреда, нежели пользы, и что есть. Где-то точно есть выход. Как-то это можно сделать по-другому. Ну и что, я продолжила, продолжила свое самообучение. В итоге я вышла на ту систему, в которой я сейчас живу и консультирую. Это система Энтони Уильяма. Его называют еще медицинским медиум. Он американец. Его система очень похожа на цельное растительное питание то есть это веганская диета без продуктов животного происхождения где а, все что мы едим мы едим в максимально естественном виде не переработанным а, вот. но в целом за, получается за год примерно за год а, мне удалось этот диагноз полностью полностью реверсировать то есть и по УЗИ, по анализам больше этого диагноза у меня не было, что, в принципе, все еще почему-то для наших врачей является чудом, вот. Ну и... Естественно, меня очень это все вдохновило, и я узнала такую информацию, ну, просто мне хотелось ходить и всем рассказывать, что, ребята, вообще, вы понимаете, тут такое, вообще такое, мы живем, как бы не знаем, ну, вот как можно не знать, почему нас почему нас никто не учит этому, а, вот, ну, и плюс было позитивный отклик интерес вот окружение, а, все спрашивали, как вообще, как это получилось, а, как здорово и так далее, а, вот. И я решила, почему бы нет, почему бы не сделать это своей, может быть, второй профессией, или же потом вообще уйти в эту сферу, потому как мне очень все-таки нравится, мне всегда хотелось быть полезной, что-то делать такое фундаментальное. То есть, вот, допустим, как журналист снабжает информацией. Ну, информация — это, конечно, здорово, но мне вот хотелось что-то прям... Такое, мощное. Ну вот, а что может быть мощнее, чем помочь человеку быть здоровым? Ну, потому что, когда человек здоров, он может все. Когда у него что-то болит, а, тут уже особо не до достижений каких-то, не до реализации, да. Он просто нет сил. Когда нет сил, ну, как бы, что тут говорить? Нету той жизни. А, вот, поэтому я решила стать, собственно, нутрициологом, и пошла учиться в ну, нутрициологии в Российский государственный социальный университет. Почему туда? Потому что это одно из немногих учреждений, в которых, во-первых, не нужно учиться много-много лет, а во-вторых, они дают диплом, который дает право вести практическую деятельность. А, то есть в интернете на самом деле очень много курсов различных, вообще просто сам-разных, по ценам, по всему, а, но они дают сертификаты, которые по сути, а, ну, как бы, ничего не значат. А, вот. Мне все-таки важно было получить какой-то а, твердый факт, что вот я могу консультировать, если что, это все официально, и а, плюс мне хотелось получить какую-то базу знаний именно по по тому, как работает э, организм, по биохимии, то вообще как это все устроено вот, на более таком тонком уровне. А, потому как одно дело читать разные статьи каких-то там ученых, а, вроде как верить на слово, при этом не особо понимать, что на самом деле происходит. А вот, есть, ну, вот, и за этими, за базовыми этими знаниями, и за дипломом, то есть я, говорю честно, я прежде всего шла за дипломом, а сама школа меня не вдохновляет, у меня противоположные взгляды, тем не менее, в любом случае обучение было полезно. Я узнала много чего нового и ну, поняла вообще, чем живет сейчас, например, эм, ну, такая официальная в России, вот. То есть, ну, это тоже хорошо. И я, допустим, специально всегда изучаю другие теории, а даже полностью противоположные той, в которой я практикую, просто чтобы, ну, быть в курсе и понимать, что если человек придет, скажет, блин, почему ты так вот говоришь, я прочитал вот там, вот так-то. Вот, то есть, ну, мне тогда уже, я могу с ним тоже поговорить, объяснить, почему там так написано, вот. А, Валерия, расскажи нам, пожалуйста, вот э, давай свой рацион сначала расскажешь, э, что ты ешь с утра, в обед, вечером, сколько раз. Э, это насколько... интересно, правда? Да, э, давай начнем с тебя, потому что э, ты а своим примером вдохновляешь людей, правильно? И на своем примере ты убрала это заболевание, как ты сказала, да? да? И да. ты э, уровень энергии прибавился, как я понимаю, и как я вижу. Да? Mm -hmm, да. Ты уже такая да. сияющая, вдохновленная. Вот, расскажи о своем графике питания. А, ну, вообще, я понимаю, что, ну, наверное, это интересно, раз вопрос такой есть. И мне тоже раньше было интересно, что вот кто ест, как бы сравнивать, что там. Но сейчас я а я расскажу, вначале я скажу, что э, нельзя равняться ни на кого, вообще, абсолютно. Э, как бы человек не был нам э, симпатичен, либо похож на нас, ну вот, допустим, мы одного возраста, там, одного пола, значит, я примерно могу скопировать ее меню, э, это большая ошибка. И да, как бы все люди в любом случае индивидуальны, то есть сделать одно и то же для всех, один и тот же план питания, ну, как бы я не приветствую такой подход, и именно поэтому я сейчас, по крайней мере, может быть, дальше я придумаю что-то, но пока я консультирую индивидуально и помогаю именно каждому человеку сделать рацион, который подойдет ему, основываясь на принципах, которые подходят всем. Вот. Ну, теперь касаемо моего питания, оно таким было не всегда, то есть я к этому шла довольно долго, я бы сказала даже несколько лет, наверное, и сейчас на нем комфортным. В общем, я завтракаю, завтрак мне проходит без жиров, я пью очень много жидкости, ну вот утром, например, я пью литр воды с лимоном, естественно, не залпом, ну просто. Как бы до еды, а потом я пью зеленый сок, сок сельдерея раньше пила зимой, а сейчас сок огурца, это очень мощное такое очищающее детокс средство, а дальше я завтракаю, завтракаю я всегда без жиров, а то есть это либо зеленый смузи, либо такая гречневая, гречневый мусс из зеленой гречки, там, с фруктами, с бананами. Вот. Это все э, очень вкусно выглядит, просто, мне кажется, очень соблазнительно, ярко и сочно. Вот. Дальше я могу перекусить, если хочу, э, тоже фруктами-зеленью, э, либо просто фруктом. Опять же, пью воду, э, на обед у меня обычно самый такой плотный прием а, еды, а, и там я съедаю что-то приготовленное, то есть, а, ну, варю, там, запекаю. А, всегда это большое количество овощей. И дополнение в виде чаще всего бобовых, а, какие-то блюда из бобовых, ну, например, хумус, а, там... Не знаю, просто, просто нут, а, либо, ну, очень редкая какая-то может быть каша, ну, типа кино, гречка, ну, что-то такое. А, чаще всего с соусом, например, из семечек, из орехов. Вот. Ну, то есть что-то типа майонеза, только я это делаю сама. А, дальше, после обеда обычно очень долго не хочется есть, потому что это самое сытное, что что в день у меня есть. И, а, вот. Но, опять же, если хочу, еще перекусываю что-то перед ужином. А, ну, а на ужин, в принципе, такая же схема, как и утром. А, он такой тоже довольно ненапряженный, он не тяжелый, но при этом по количеству я съедаю много. А, ну, то есть, допустим, если это смузи, то это, там, литр смузи, в котором, там, не знаю, грамм 200 зелени, например, полтора банана, какие-то другие фрукты. Финики, вот, либо э, просто, ну, мне нравятся, в общем, фрукты, зелень, То есть я могла бы с таким же успехом есть, наверное, овощные салаты, ну, что я порой делаю. То есть э, нету такого прям э, жесткой какой-то схемы, ну, как и у всех людей. Мы сегодня хотим одного, завтра другого. Просто это вот я описала, такой прям классический день. Вот так проходит. Ну, и эта схема питания, она, ну, как бы, она просто для меня очень подходит. Она не требует много времени. То есть я на, на приготовление еды, ну, трачу, я не знаю, максимум полчаса в день. Вот. Но при этом питаюсь максимально разнообразно. Вот. И, ну, и вкусно для меня, опять же. Кому-то это может не нравиться. У него будет другая схема, другой вообще порядок, там, не знаю, перекусов. В общем, все очень-очень гибко. И главное — найти такую схему, при которой мы будем получать, во-первых, все вкусы, которые мы хотим, во-вторых, нам будет красиво, нам будет приятно смотреть на свою еду. Ну, это, это тоже очень важно, да, И у нас там все, все эти слюнные железы начинают работать, вообще как бы желудочная кислота, все это все связано именно тоже с э, визуальным контактом с едой. А, ну и, безусловно, мы не должны быть голодными. А, вот. Большая ошибка ⁇ это ходить голодным а, и там, терпеть какие-то мучения во имя чего-то. Вот. вот так, mm -hmm. если вкратце. Лера, хорошо. Тогда, mm -hmm. если а, там зеленая гречка с бананами на завтрак, mm -hmm. да? то сколько это по объему должно быть? 300 грамм, полкилограмм. А, сколько ты съедаешь? А, на сколько, обед. В принципе, сколько хочу. В чем, плюс, в чем плюс того питания, которое я практикую, что мы здесь не ограничиваем себя. И за счет того, что ну, вообще мне нравится принцип еда как лекарство. То, что нравится, это мой принцип. То, как я живу и работаю и так как лекарство то есть мы не просто едим, мы себя исцеляем одновременно а, то есть единственная еда которая нас исцеляет это живая еда но ну, в смысле живая не значит что не приготовленная а живая в плане что это растение то есть что-то что выросло это фрукты, овощи, это зелень, это картошка, это какие-то ну, бобовые, злаки в меньшей степени. Но ну, они как бы тоже. Э, вот, там, семена, э, орехи, водоросли. А вот эта еда, она исцеляет сама по себе. Соответственно, нет никакого лимита, <laughs> что можно съесть столько-то, можно столько-то. Нужно есть, пока хочется, нужно есть по голоду. Э, вот, и до тех пор, пока, пока чувствуешь наслаждение, ну, условно, все мы знаем, что э, съедаешь какую-то, например, я не знаю, ну, возьмем классическую там, пироженку, например, да, вкусно, вот в какой-то момент вкусно, но потом, если съесть их много, уже как бы не очень. Но ну, такой же принцип действует со всей остальной, едой. то есть я ем, пока мне вкусно, пока мне хочется. Вот. Но я уже сказала про объемы, что они не маленькие. Ну, например, если это смузи, то это не стаканчик там 200 миллилитров, это, там, не знаю, 750 миллилитров литр. Вот. Ну и, опять же, естественно, это все не выпивается вот так вот, залпом, вот так потихонечку. Вот. Лера, И, хорошо. на самом деле, по граммам это да, я даже не меряю. Вот. Ну, допустим, про эту кашку, ну, не знаю, может быть, грамм 300 там есть. Что-то типа того. То есть ты калории не считаешь? Сколько ты съела там калорий вот за день там не подсчитываешь, там нигде не записываешь, не взвешиваешь? Ты просто я... ешь, вот, да. как, как чувствуется насыщение, да? Да, да. И я более того убеждена, что Подсчет калорий, как бы, это такая штука, я не могу сказать, что, типа, она не нужна, да, то есть я понимаю, что многие люди живут и едят в такой парадигме, где еда — это как будто бы что-то, что нужно контролировать, или еда — это какой-то враг, которого нужно одержать, так на коротком поводке, да, потому что, не дай бог, вообще выйдет из-под контроля, вот. А я живу в таком бродильме, где еда — это друг, еда — это мой сообщник. И поэтому и она несет только пользу, она несет калории, она несет пользу. Она питает мое тело, и я оцениваю иду с точки зрения нутритивной плотности. То есть объясню, в чем разница. Калории — это то, сколько мы энергии получаем. Нутритивная плотность — это то, как, бы, как сочетается вот это вот, сколько энергии в еде и сколько в ней полезности. То есть, если взять, например, печенье и сравнить его с яблоком, то у печенья, ну, это, нутритивная плотность стремится к нулю просто, потому как, там ничего полезного нет. Ну вот ровным счетом там ничего. А, вот. а если мы возьмем яблоко, то нитритивная плотность огромная. Потому как это не просто калории, это еще и особая вода, особый тип жидкости, который есть во фруктах, это и витамины, и фитонутриенты. А, в общем, ничего там только нет. И это все упаковано идеально то есть природа постаралась создать идеальные продукты, технологии, которые создают всякие там творожки, сырки, печеньки, они создают какие-то, не знаю, мусорные продукты <laughs> по-другому не скажешь. И естественно, что люди, которые даже не едят мусорные продукты, но едят, например, продукты животного происхождения, которые сами по себе очень калорийны, ну, что угодно можно взять, то есть как мясо, так и там сыр, как какие-то молочные продукты, они сами по себе просто очень тяжелые, очень калорийные, то есть, конечно, тогда им, наверное, есть смысл считать калории. Ну, вот как-то так, если вкратце постараться, я постаралась вкратце ответить на этот вопрос. Лера, слушай, ну, хорошо, если мы там живем где-то в теплой стране, и да. фрукты, они у нас есть, ну, вот, mm -hmm. вот нет, чуть ли не в открытом доступе, mm -hmm. да, но у нас большинство, согласись, фруктов завозных, да? Uh -huh. Ты извинишь, что я иногда буду так это... Не, я вообще, мне нравится. Вот, не что фрукты завозные, и вот заходишь сейчас в магазин, смотришь на эти польские яблоки, да, они все начищены воском, они даже яблоками да. не пахнут, да? да. Ты там да. смотришь, абрикосы, они даже абрикосами не пахнут. Да. То есть ты покупаешь просто какую-то траву, и неизвестно, да. там, насколько там да. польза там есть. Вот как ты с этим живешь, как ты выбираешь фрукты, чтобы они действительно mm -hmm. были полезны? И я знаю такую информацию, что а, к... К концу, например, весны, да, когда уже yeah. яблоки, допустим, полежали, что количество yeah. витаминов в них тоже уменьшается, да? mm -hmm. Вроде бы там жидкость осталась, в этом яблоке сок остался, но количество витаминов вроде бы как-то там снижается. Или как? Mm -hmm. вот как -то, Какие? А, то есть яблоки, которые на складе лежат? Да, да, да, да, да. Ну, или про вот а... фрукты вот расскажи, mm -hmm. что полезно. Хорошо, ну да, это тоже такой большой вопрос на самом деле для всех, особенно когда кто-то слышит, на чем акцент делается в моем рационе. Ну, сейчас поясню. Дело в том, что какими бы, ну то есть я абсолютно понимаю вот эту штуку про то, что яблоко не яблоко, абрикос не абрикос, и честно скажу, что вот это, ну вообще как бы зима еще куда не шла. Вот этот период, когда между а весна, вот весна — это самая жесть, на самом деле, потому что еще как бы ничего не созрело из того, что могло, ну, может, поближе к нам созреть. А то, что было зимой, ну, там, типа, хурма, гранаты, там, мандарины, уже отошло. И получается, что это вот прям такой самый, я бы сказала, ну, не голодный, но очень ограниченный период ограниченных в плане выборов. А, ну, летом вообще, понятное дело, проблем никаких нет. Просто едим все, что сезонная осенью тоже проблем никаких нет, потому как у многих а, соседей наших стран сезон еще продолжается. Ну, условно, там всякие винограды, там, эти персики, они же долго есть, там, примерно до ноября все еще. А зимой тоже есть свои сезонные фрукты. А, ну, вот весной как бы, как сейчас я выкручиваюсь, а, ну, как бы, допустим, яблоки. Я не могу их есть. Они действительно пластиковые. Но в то же время, если из них выжимать сок, добавлять его, например, к соку из свеклы, морковки, они дают вкус яблочный, <laughs> на удивление. Вот. то есть нормальные такие яблоки получаются. Вот, ну как-то так их использовать. Ну и, соответственно, делать акцент... Так, я... ага, все. Ну, естественно, делать акцент на том, что доступно. Ну, допустим, доступны бананы. И сейчас я, допустим, очень часто покупаю замороженные ягоды. Вот замороженные ягоды продаются везде. Причем разнообразие довольно-таки большое. Там облепиха, черника, малина, даже манго вот продается тоже замороженное. Ну, чаще всего покупаю клубнику и вишню замороженные на развес прямо. Вот. И вот это такой, мне кажется, классный лайфхак. Также можно заказывать порошки. Порошки это, ну, как бы, когда отжимают сок, например, вот порошок черники. То есть это по сути высушенная черника, смолотая в порошок. Соответственно, когда у нас нет доступа к фруктам и ягодам, мы можем просто в наши каши, смузи добавлять вот такие порошки. Это как бы такой концентрат. Ну, это, собственно, то, чем занимались наши предки. Они засушивали грибы, там, ягоды, яблоки, все. А, ну, а у нас сейчас доступна нам вот как бы вот такая, такая тема, плюс заморозка. Вот. Ну, конечно, классно иметь морозилку, например, дома и делать запасы с лета. Ну, понятно, что это быстро довольно заканчивается, но, тем не менее, тоже как вариант. И плюс еще в такие голодные периоды я ем сухофрукты. Это тоже отличный источник тоже же глюкозы, ну, сахара, природного сахара, то есть там финики, курага особенные, шир, изюм. Вот. И как-то нормально жить можно. Хорошо, Лена, а, ну и ты так... Да, давай, ну, давай. Я Ты просто хотела сказать, да, да, да, хотела сказать еще по поводу того, что часто еще задают такой вопрос, что а, вот типа фрукты, там же там, пестициды, там вот это вот все, там нитраты, как же их вообще можно есть сейчас? А, ну, что я всегда говорю, что а, в продуктах животного происхождения, вот этих всех нитратов, пестицидов и всего прочего в разы, в разы больше. Потому как так устроена природа, мы накапливаем, мы все накапливаем по мере прохождение пищевой цепочки. Ну, то есть, условно, в траве всякой химии меньше, чем в мясе коровы, которая траву ела, и еще ела там параллельно кучу всего другого. Вот. И поэтому, если сравнивать, фрукты в любом случае выигрывают. Вот. То есть, да, мы живем в не идеальное время, и хотелось бы есть органик-продукцию, но, допустим, в Беларуси все это еще очень слабо развито. Во всем мире это уже развито, но это дорого, то есть не у всех есть возможность, и тем не менее, если сравнивать со всей остальной едой, фрукты в любом случае выиграют. Ну, имеют фрукты, и сюда причисляю все остальные растительные продукты, там, овощи, семена, орехи и так далее. О, Лера, ты как раз вот упомянула органические <связать> продукты, <связать> да. <связать> да. <связать> да, давай поговорим, ты еще и путешественница. Расскажи, пожалуйста, в каких странах ты была и где ты встречалась с органическими продуктами, на какой ферме ты была. То есть расскажи подробнее об этом и почему этого нет в Беларуси, как ты думаешь? <связать> Ой, ну это долго очень будет перечислять, где я была, потому как много где. Ну, вкратце. Ну, вкратце, вкратце, это Европа и Азия. Европа, ну, наверное, практически вся, а Азия — это Индия, Таиланд, Индонезия и Малайзия. Ну, и что по поводу... Если это вопрос касаемо, связать с органик-продукцией, то что могу сказать, что в Европе это очень развито и очень популярно, то есть органик магазины есть везде, в супермаркетах везде есть отделы с органик-едой, ну там стоят специальные на ней сертификаты, био, органик, стоит такая еда обычно раза в два дороже обычной, ну то есть, условно. Обычное молоко будет стоить 1 доллар, органик молоко будет стоить два-два с половиной. Вот то же самое там со всеми остальными фруктами. Мне повезло. Однажды я волонтерила, была волонтером в эко-отеле в Берлине. Я прожила там месяц, и там такой отель, в котором все максимально экологично, там сберегающие. И при отеле был ресторан, веган-органик ресторан в которой они покупали просто самые лучшие продукты, которые только можно найти в Берлине. А то есть, ну, это было место... Так. так. Ага, и, я, наверное, и... попала немножко, да? Угу. В порядке? Да-да-да. А вот, в общем, это было место не из дешевых. Ну, как бы мы там, естественно, как волонтеры, все это могли... И есть или ну, для нас и просто как бы, какие-то интересные блюда шеф-повара этого ресторана ну опять же из вот этих всех продуктов и вот именно там я поняла почувствовала разницу это вот первый раз был когда я поняла что вот прям ощутила что такое органик еда она реально вкуснее она просто ну как бы это, это сложно описать но вот до сих пор когда не знаю, меня спросят какое там самое вкусное место вот мне всегда приходит вот этот отель с его органик-рестораном и какие-то места на Бали, где тоже максимально используют органик продукты. В общем, это всегда очень отличается по вкусу. Ну, опять же, объясните, я не знаю как. Это что-то связано, наверное, там, знаю, с рецепторами вообще, с тем, как организм это все воспринимает. Um, вот. Ну, в принципе, если будет возможность, можно просто вот когда-то взять и пить, и сравнить, что такое органик яблоко, что, ну, какое обычное яблоко. Вот. Ну, то есть нам понятно, в Беларуси все-таки повезло, потому как у нас есть дачи и бабульки, и мы можем эти органик яблоки хоть как-то вообще почувствовать. А люди, которые живут там, не знаю, в том же Берлине, откуда им здесь яблоко, они, пойдут, они покупают это только в магазине, ну, или там на рынке. Ну, на рынке не покупают те же яблоки, ну, которые были выращены с использованием химических каких-то удобрений. Вот. то есть для них реально ощутить разницу, они могут только купить вот эту органику. Ну, и вообще, что такое органик? Это еда, которая выращена без применения каких-либо пестицидов во, полностью во всем цикле производства. То есть не только почвы, но их потом хранили определенным образом. Ну, как бы важно все. И еще у меня был опыт, я в Португалии ездила прямо по фермам, ну то есть меня просто очень интересовала одно время вот эта тема, я работала в проекте про органик еду и очень интересовалась и вот как-то тоже волонтерила в разных местах Португалии на фермах, именно органик фермах, где... Ну, вообще узнав, узнавала на лопате, что это такое, как это выращивается. В принципе, очень похоже, как наши бабушки выращивают еду там на своих огородах. Хотя могу сказать, что моя бабушка тоже там что-то все равно подливает. Вот, какие-то удобрения. Вот. а там, получается, это очень, ну, в общем, это очень интересно, но это отдельная тема, ну, как бы наверное, долго не подговорить. Смысл в том, что, да, они не используют никаких удобрений, и это очень затратно, и, собственно, понятно, почему эта продукция такая дорогая. Потому как ты нигде не можешь использовать никакой помощи, никаких веществ. И все, естественно, очень быстро портится, еле успеет, успевает доехать до рынка фермерского, допустим, там раз в неделю мы ездили, продавали продукцию. А, как бы эти все а, фрукты, овощи не всегда красивые, они красивые — это не продаж. Соответственно, там 50% просто вообще, ну, остаются дома. А, то есть их на рынок даже не повезут. И отсюда понятно, почему это все так дорого. Вот. Ну, так вот, получается, если я хочу питаться правильно и здорово, я должна да. хорошо зарабатывать, потому что да. органическая еда, она для, для богатых, она недоступная получается для обычного там белоруса, который работает ага. на природе. Ну, к сожалению, да, то есть у нас, в принципе, нет такого острого вопроса, потому как у нас нет выбора, нам никто не предлагает органик-еду. Хотя я замечаю, особенно в Минске, там в крупных магазинах уже немало, вот особенно в разделе там круп, детского питания, вот уже, ну, как бы, хватает вот этого органик, соответственно, ну, и все равно, и у нас это тоже стоит, блин, в три раза дороже. Плюс можно заказывать какие-то, ну, такие вещи, которые не портятся, типа там семена, крупы. Вот что-то такое можно заказывать в интернете с доставкой, вот. Ну и по поводу, это, кстати, очень хороший вопрос, про, про то, что получается, что только нужно быть богатым, да, чтобы быть здоровым. Я об этом тоже очень долго думала. Реально, спасибо за вопрос, прям за дело, за живое. И ведь дело еще в том, что в наше время очень сложно быть здоровым только благодаря продуктам. Еще нужно, ну я, по крайней мере, убеждена, что нам еще, кстати, нужна поддержка БАДов, то есть добавок. И, ну опять же, из-за того, что почвы истощены, еда не еда, но мы не получаем. То есть вот мы когда откроем табличку, там типа в яблоке содержится столько грамм витамина С или грамм витамина С. По факту, в нашем современном яблоке хорошо, если одна треть содержится от того, что заявлено. А где все остальное нам брать? Ну и, соответственно, нужна еще обязательно поддержка хороших БАДов. Хорошие БАДы тоже стоят денег. И эм, как бы вот с ростом моей эм, осознанности, что ли, квалификации, чем больше я узнавала, там, читала исследования, и, ну, мне становится грустно, но, но я при этом отдаю себе отчет, что э, сейчас это еще пока там время идет, и это будет какой-то, типа, не знаю, естественный отбор. Э, э, ну, в принципе, это уже сейчас заметно, что люди, у которых там бюджет поменьше, они чаще болеют, у них целый букет хронических заболеваний, с которым они не могут справиться, э, потому как не могут себе позволить качественное питание. Э, вот, и со временем это будет все жестче. То есть со временем, да, это какой-то такой вот очень грустный, естественный отбор. И чтобы не грустить, вот, я просто в какой-то момент поняла, что это, ну, вообще быть здоровым, быть энергичным и ресурсным в наше время — это прям привилегия. А, вот. И я вот, когда у меня случился этот коллапс в организме, аутоиммунные вот заболевания, я поняла, что здоровье — вот, это реально приоритет. И как бы, в то время, как кто-то путешествует, там, ну, покупает себе какие-то вещи постоянно, да, меняет айфоны еду и на добавки. Вот. Ну и на то, чтобы позволять себе отдыхать, заниматься спортом. Потому что это тоже обычно требует денег, но либо не денег, то побыть с ребенком тоже кому-то надо. То есть, возможно, заплатить для няни, чтобы освободить себе время для того, чтобы отдохнуть или заняться спортом. Вот. В общем, как-то такая история. Вроде и грустная, но с другой стороны, на Подумать, подумать о том, как нам выйти на такой уровень жизни, чтобы позволить себе быть здоровым. Лера, ну смотри... Ты очень изящная, ты стройная девушка, и, в принципе, как, как, как девушке, может быть, действительно хватает этого системы питания, которую ты вот говорила, mm -hmm. именно свою, да? да? да. Но да. мы живем часто в семьях, там, мамы, бабы, да. бабы да. Мамы, папы, бабушки, mm -hmm. мужики, mm -hmm. mm -hmm. которых вот да. травкой не накормишь, да? Которые mm -hmm. скажут однозначно, особенно муж скажет в первую да. очередь, я не козел, да. траву не ем, да. Да? Да. И да. люди, привыкшие к традиционной советской системе питания, где да. на обед первое, второе компоты, питание, да. Да? Ага. А, у них это просто взрыв мозга будет, да? Да. Что тут и, и ты, я так понимаю, как инопланетянка все-таки, <соценно> да? Со своими... а, я поэтому и сказала в самом, в самом начале, когда был вопрос про то, что я ем, что на первый Это взгляд. Это только твоя. А, да, ну то есть так многие на самом деле едят, но просто что а, человеку, который никогда, ну, который, скажем так, может быть только в начале пути перемен. Да, либо о которой просто даже не задумывалась никогда, это звучит дико, да, ну, типа, как это вообще реально, что есть одну траву с фруктами, с сухофруктами, ну, странно, да. И поэтому я как бы и немного смущалась говорить, но при этом вот эта система, про которую я говорю, она не подразумевает того питания, которое, я, ну, которое есть у меня, потому как можно готовить очень вкусные Блюда, которые похожи на традиционные, просто они будут здоровыми: борщ, всякие супы, пловы да, все что угодно: тортики, пирожные, шоколад, коктейли я не знаю, абсолютно все можно готовить, просто в здоровой версии. Ну, вот, например, такой банальный, как-то мы разговаривали с подругой, у нее там у дочки была аллергия, там, ну, короче, вообще у нее разные продукты аллергии. ну, и я и говорю, что, бы, скорее всего, ну, там, я еще не понял подробности, в общем, мы выяснили, что это глютен. А глютен — это злаки, то есть это рожь, ячмень, овес. И, скорее всего, нужно это все исключать. И такая, блин, типа, как вообще исключить, а как там вообще длины, так я и буду готовить? А, ну, как бы, или там вообще что она будет есть? И вот а, тут вопрос, на самом деле, стоит только в нашей а, мотивированности, во-первых. Во-вторых, а, в нашем а, желании исследовать и пробовать. То есть, по сути, как бы тут просто лень а, и а, какие-то, не знаю... Какие еще препятствия могут быть? Ну, прежде всего, лень и нежелание изучать новое. Какая-то вот закостенелость, да? Потому как стоит только попробовать. И сразу становится понятно, что всему есть замена. Можно делать, можно печь хлеб, можно печь, можно даже не печь, можно покупать. Я знаю, что в Минске немало мест, где продают безглютеновый хлеб на закваске. То есть люди, вот энтузиасты тоже его пекут на заказ. И вот какие-то мои клиенты тоже так вот заказывают просто хлеб себе. Потом с блинчиками. Допустим, вот мы, если говорить про семью, вот моя дочка, например, полюбила блинчики. Просто вот мы делаем вместе с ней, берем банан смешиваем разные виды муки, там рисовую, кукурузную, нутовую, всего по ложечке добавляем псилиум, псилиум это такая добавка, это шелуха подорожника, но ну, это типа клетчатки. Вот тот же там разрыхлитель теста добавляем, растительное молоко, то есть ну не кровь, а допустим кешью молоко, например, я делаю сама каждый раз вот. Ну, кеш и молоко — это просто кешь и плюс вода. Вот. И вот это вот все мы взбиваем в блендере, получается отличный блин. А, и кокосовый сахар тоже я заказываю, его, правда, не встречала еще в Лиде, в Минске, не знаю. В общем, это как бы сахар, но не сахар, это высушенный нектар кокосовой пальмы. Вот. ну и, соответственно, он не обладает теми свойствами, которыми обладает сахар. Ну, то есть он не вреден, по сути, но он, он тоже сладкий. вот И ну, как бы в итоге что мы имеем? Мы имеем вкусные блины, вот, в которых нет вообще ничего вредного. Ну и жарить тоже можно, просто поменять там, вид масла, например. Ну, потому как подсолнечное масло не очень, скажем так, рационально использовать у него плохое соотношение жирных кислот, кислот омега-3 и омега 6. Вот. И получаем мы вот как бы такую альтернативу тем же блинчикам. Просто мы взяли и все заменили на полезное. Вот. Ну, в итоге как бы и блинчики не, стра не страшны. Но точно так же по аналогии действуем. Ну, то есть, все можно заменить: рецептов, пуйма и любые вкусы которые нравятся, можно найти и в растительном мире. Любые текстуры можно создать. Вот. Мы живем в удивительное время, на самом деле, когда и в магазинах много чего уже есть полезного. И мы сами уже можем много чего, потому как рецептов просто огромное множество. Валерия, как ты себя чувствуешь в компании? Вот ну, такие застолья обычно там или юбилей, или день рождения, кто-то приглашает mm -hmm. тебя на традиционные столы, где mm -hmm. настойчиво предлагают выпить, да, хотя бы чуть-чуть, за здоровье, mm -hmm. где mm -hmm. а, куча майонезных салатов, mm -hmm. там, оливье, mm -hmm. селедка под шубой и так далее. Mm -hmm. а, mm -hmm. И когда человек сидит, ничего не ест, хозяйка воспринимает это как... Ну, как обиду, значит, что-то <связывается> невкусно, да? <связывается> а, как ты себя ведешь в таких компаниях? А, ну, а, во первых, я не могу сказать, что у меня такие еще есть. Вот, как-то так получилось, что же такого нету. А, и если ну, если оказывать это за общим столом, я ни в коем случае не сижу с пустой тарелкой, там, Э, не высказываюсь, то есть э, я просто беру себе, обычно всегда есть какие-то овощи, нарезка овощей, э, всегда есть нарезка фруктов. Сейчас. <къем> а, есть... все равно из стола выбираешь что-то такое? Э -э, да, поменять. да, да, ну, как бы, конечно, вот прям на таком классическом столе сложно что-то найти. Но, допустим, если мы просто идем в гости, всегда можно взять что-то с собой. Я, допустим, обычно готовлю какие-то вкусняшки. То есть, если я вот э, иду куда-то на чаепитие какое-то, да, то стараюсь подготовиться. К тому же это делается все очень быстро. Делаю какие-то конфетки сыроедческие, а, там, на основе той же зеленой конфетки, либо орехов. А, вот, и, ну, это очень вкусно. То есть люди, даже не зная состава, все равно <laughs> говорят, что тут прям безумие. А, вот, э, ну, как-то так. А, ну и плюс какие-то там, не знаю, фрукты всегда можно взять, и, там, сухофрукты, если я не успеваю подготовиться. Но ну, обычно всегда эти какие-то праздники, ну, заранее же известны. А, то есть всегда просто стараюсь что-то взять с собой. Ну, то есть это на самом деле вообще не проблема. Вообще не проблема. То есть, не знаю. Мне кажется, это может быть проблемой для тех, кто прям у кого стили жизни э, ходить <laughs> по застольям. А, вот. Но мне кажется, что таких людей становится все меньше и больше как-то уже люди объединяются по другим э, интересам. Ну, вот как мы сегодня. Вот. Мы собрались поговорить вообще о таком, о таким... Давай. В гости да. тебя приглашать выгодно. Ты придешь со своим и да. съешь мало. Да. Хорошо, но это была да, да. шутка такая. Угу. А, Лер, давай так. Ты вообще а, рассматривала такую идею, чтобы в и вот проводить действительно какие-то кулинарные курсы и обучать mm -hmm. этому, популяризировать это, mm -hmm. потому что а, это действительно Сейчас очень много людей, yeah. я просто как коуч еще работаю, mm -hmm. да, встречаюсь. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. И очень много людей говорят о том, что у них снизился уровень энергии, что yeah. они там, например, не могут отказаться от каких-то продуктов, что они mm -hmm. сахарозависимые, еще yeah. что-то. И я понимаю, mm -hmm. что наряду с другими какими-то вопросами, которые важно прорабатывать, mm -hmm, ну, да. психологические, там, физические активности добавить, да, это нужно начинать еще тоже с системы питания. Как ты доносишь до людей еще свою систему? Вот эти принципы нутрициологии. Я, наверное, зависла. Лера. Лера. У меня... Так, Валерия. Я сейчас... Валерия. Угу. Так. Включайте микрофон. Так, все. Угу. Да. Все в порядке, восстановилось. А, да, как, еще раз вопрос: в чем заключается? Как я доношу важность перемены питания? Ну, видишь, я просто, я же не коуч, а, то есть мне не нужно человеку давать план действий, потому как ему выйти из его какого-то кризиса, из его упадка сил, да? А, я работаю с людьми, которые уже это поняли, ну, благодаря моему блогу, либо они что-то почитали раньше, либо просто сами уже ощутили на себе, как на них влияет та или иная диета, например, да? та или иная еда. То есть изначально это уже мотивированные люди, которые пришли именно с таким запросом, что я хочу что-то поменять, но я не знаю, что вообще, что, с чего начать, куда бежать, а, вот, как мне стать энергичнее. А, и, и, и, и, и, и, ну, реально нужна большая мотивация, это, это меню и вперед. Это работа, это большая работа над собой, это анализи... аналитика, анализирование своего состояния. То есть это же еще сюда входит сдача анализов, чтобы понять вообще, чего не хватает организму, да, где у нас дефициты, почему энергии реально нету, да, почему там самочувствие плохое, почему какие-то есть болезни, почему какие-то болезни прогрессируют, а, вот. И, то есть, людей уговаривать не надо, им, ну, как бы, я не вижу своей задачи, то есть, я вижу как, я вижу задачу э, образовывать людей, нести какую-то э, информацию, которая заставит задуматься через свой блог. А те люди, которые ко мне приходят как клиенты, э, их я уже не мотивирую, их, им я просто объясняю, почему важно совершать те или иные действия есть те или иные продукты вот, и придерживаются тех или иных правил. Вот как-то так. Лера, а кулинарные какие-то курсы, понимаешь? Вот а, ты... курсы. Да. да, вкусно об этом рассказываешь, да, но, например, да. Я, я бы сама не решилась там печь такие блинчики. Да. Если да. бы я пришла к тебе... Да. Я, например, с мужем или с ребенком. Ты бы вместе со мной это все сделала, мы бы там накулинарили, да, да, потом это да, все съели. Да, да, понятно, ч, через... поняли. Да, поняли. это сразу. Не, не просто так, что да, это где-то угу. там, а да. вот мы и поели. Угу. Да, это на самом деле классная идея, я этим даже занималась немножко. Когда-то я выступала, ну как выступала, был фестиваль в Минске. Фризби Самойпати, он такой большой, довольно известный, а. А, вот. И я, допустим, там стояла, делала смузи, ну то есть я их продавала, ну как бы все видели, как я их делаю. А вот еще на одном ну, фестивале в прошлом году, мне кажется, Ю, Ю фестивал, что-то такое в Минске, в общем тоже, а, как бы я ни, ничего не продавала, но это было как мастер-классы именно по, по тоже по веганским вкусняшкам. И вот, например, я там делала мороженое мороженое из замороженных бананов, <смех> клубники и там, какао, то есть три разных вида. И вот люди то есть, просто, просто приходили, могли ну, просто брать себе такие маленькие стаканчики. И кто-то даже не вникал вообще, что это такое. Да. Вот, то есть кто-то даже не вникал, что вообще в этом мороженом, но они потом возвращались и... Блин, так вкусно. Покажите рецепт. Что, что вы делаете? Я вот я просто взбиваю из мороженые бананы. Вот. И никто не верит, что это может быть вкусно. Сейчас, минутка. Хорошо. Вот. А то есть такое дело, что действительно, когда рассказываешь кому-то, что снится мороженое, бананы и в блендере будет очень вкусно. Ну, это сложно представить, попробовать, но ты понимаешь, как это вкусно. То же самое с этим гречневым муссом. Просто когда ты его сама попробовала на кулинарном мастер-классе. И как бы все, начала делать для себя. И, допустим, в своем блоге тоже я постоянно показываю это, и уже там есть люди, которые мне пишут, "О, все, мы подсели. Хотя до этого людям, опять же, сложно представить, что можно вообще из этой гречки зеленой сделать. Она же, блин, невкусная, она реально отвратительная. Вот, просто как бы, если так ее взять, там, замочить или там, сварить, это невозможно есть ни в каком виде. Но, однако, можно придумать какие-то такие способы, ну, там, сделать конфеты из зеленой гречки, там, сделать вот эту кашку. Можно найти способы, когда это будет безумно вкусно. И тут, да, я не знаю, честно, мне хотелось бы делать эти какие-то курсы, мне это интересно, это вообще-то очень весело, во-первых, вот. но не знаю, надо, наверное, подумать и, может быть, реализовать, вот, то есть, ну, в Минске у меня были такие эпизоды, вот. но так сейчас я не занималась этим. Лера, обязательно сделай такие курсы, потому что это нужно. В сознании людей питаться да. правильно – это да. безумно скучно, да. пресно, ага. неинтересно. Да. Это да. все только трава, которая ну, давай. Давай, вызывает давай, отвращение давай. уже на третий раз. Да? А показать вот именно вкус этой природы. Может быть, малышку тоже в кадр показать, насколько здоровым может быть ребенок на таком питании. Она уже убежала. Ну, может, прибежит еще. Вера, у нас вопрос от участника нашего эфира. Подскажите, пожалуйста, как лучше организовать ужин, чтобы утром просыпаться с легкостью? Это спрашивает Евгения. Как организовать ужин? Ну, прежде всего, надо понимать, что тяжелую еду, в общем-то, ничего нового -то не скажу, тяжелую еду не нужно есть за 3-4 часа до сна, можно сделать еще хитрее, там, ну, допустим, поужинать вообще прям рано, за 5-4 часов, ну, вот чем-то таким плотным, а потом перед сном еще перекусить каким-то овощем либо фруктом. Вот и по поводу того, что именно есть, ну вот на мой взгляд сбалансированный ужин это что-то типа бобовых и в смеси с овощами и плюс немножко растительного жира в виде орехов или семечек. Ну например, что можно приготовить? Можно приготовить какой-то овощной рагу с бобовыми, с нутом, с фасолью, а, а, например, залить это все кокосовым молоком, а, вот. Ну, просто сейчас как бы рецепт долго пересказывать, я так очень сильно вкратце это все, да. А либо можно а, запечь, например, запечь картошку и сделать к ней большой, разно, разнообразный салат из разнообразных овощей, да? салат посыпать там, поджаренной смесью семян, то есть взять там, разные семечки, может быть, орешки кедровые, все это поджарить, посыпать салат. Можно точно также запечь баклажаны, тыкву, батат, в общем, какие-то такие корнеплоды. Запечь их стахинной пастой. Очень вкусно получается. Вот, то есть, ну, это уже получается тогда овощи плюс жир. Ну, жир растительный я имею в виду из орехов семян. Ну, какие-то такие варианты, и я не рекомендую завершать ужин там чем-то сладким, ну, типа, даже фруктом. А, то есть, как бы фрукты очень плохо сочетать с жирами. То есть, там, типа. Съесть там яблоко и семечки или яблоко и орешки, это не опыт. Вот. Да. Лера, ты в своем mm -hmm. блоге в Инстаграм выкладываешь эти рецепты с видео? Да. Нет, с видео нет. А, просто они настолько простые, <laughs> честно говоря, что там даже нечего показывать. Вот, то есть я не. Есть же отдельные блоги именно кулинарные да, которые показывают как готовить, все это прям, ну, как-то вот прям готовить, вот. Я все-таки нутрициолог, во-первых, во-вторых, работающая мама, вот. И у меня на еду, ну просто как бы хорошо, если я ем не спеша, ну я всегда стараюсь есть не спеша. Но вот отдать часы на готовку, ну мне просто это роскошь. Поэтому я в блоге своем, показываю какие-то приемчики, как быстро вообще готовить, <laughs> быстро и полезно, да, и максимально питательно, а, вот, во-первых, во-вторых, выкладываю какие-то простые рецепты, которые готовятся, не знаю, ну, за 5-10, там, 20 минут, может что -то типа того, вот, и показывать там особо нечего, <laughs> вот, большинство из них выглядит, как, я не знаю, там, сварите, запеките, Взбейте в блендере с этим, с другим и с третьим, там, украсьте тем, там, такое, то есть. Лера, ну, у меня, например, в голове ни, пока не укладывается, как можно отказаться от... Вот проходишь ты мимо а, отдела с булочками, mm -hmm. вот этот вот запах, который манит, mm -hmm или пиццу на твоем, на твоих глазах готовят, прямо она такая вся сыром посыпанная сверху, этот сыр такой как вкусно, или, например, пироженки, когда они манят, или запах конфет шоколадных. Как преодолеть вот этот вот период перестройки организма, вот эту, как говорят, ломка, да, когда тебя тянет, да. Вот те традиции. Mm -hmm. Как ее пережить? А, как ее пережить? А, ну, во-первых, я всегда предлагаю не отказываться от всего сразу. То есть переживать расставание с тем, с чем проще, скажем так. На что есть ресурс? А, ну, например... Кому-то молочные продукты, в принципе, и так не особо нравятся. Им довольно просто отказаться от молочных продуктов в первую очередь. Есть такие люди. А Кому-то проще отказаться от мяса. Ну, вот я, например, отказалась от мяса, от всего остального не отказывалась еще много-много лет. Вот, то есть тоже там и булки ела, ну, после, в первые, в первые в годы, да, после отказа от мяса. То есть Главное не делать стресса, не делать драмы из этого перехода, то есть вот я за такой путь через удовольствие, то есть через познание разных других рецептов, вкусов новых и через образование, то есть через самообразование, потому как чем больше у нас в голове информации, тем мы можем сделать более взвешенный и четкий выбор. Даже не мы, а наше подсознание само за нас это в итоге делает. Вот. Если этого не делать, то есть если просто сказать все я отказываюсь от булок», и при этом не изучить, как бы для себя не уяснить, почему булки реально не несут ничего хорошего, если не уяснить то, как булки меня разрушают, вот как они непосредственно меня разрушают, каждый кусок этой булки. Если нет в голове этого понимания, если нет альтернативы, ну, типа, я не съем булку, а что я тогда вкусного съем? Вот, то есть, ну, это опять же, допустим, если я еще не научилась готовить какие-то десерты себе вкусные, если не нашла, что мне нравится, какие мне нравится сочетания. Может, мне нравится, там, не знаю, кокосы, какао, да, ну, что-то такое вот из, из мира растений, скажем тогда, то есть если я даже не знаю, что мне еще нравится, ну, конечно, очень тяжело отказаться. Я тогда не знаю, как отказаться, потому как и альтернативы нету, и непонятно зачем. То есть есть некое представление, что это все вредно, но как конкретно для меня это вредно, я не знаю. Вот, поэтому, вот, как я уже говорила, самообразование самообразование, изучение, изучение альтернативных вариантов, и третье, это мне нравится такой метод, это сейчас для всего, для любых решений, там, типа, отказаться от сахара, от чего угодно, в общем, когда мы решаем отказаться, очень классно, ну, по крайней мере, это моя схема, я ее всем предлагаю, рекомендую, по-моему, на рабочие. Это делать себе такие вызовы ставить. То есть, ну, немножко насилие воли получается, но именно говорить себе так, что я не буду есть. В течение там, не знаю, двух недель. Ну, в идеале, конечно, месяца, да, ну или хотя бы трех недель. Причем делать это не с позиции, что я теперь на диете и я терплю, а с позиции, что я ставлю эксперимент. Вот прям включить себе экспериментатора, я над собой ставлю эксперимент. А что будет, если я не буду три недели есть сахар? И мы записываем наше состояние до. Я, сейчас не говорю даже про вес, про какие-то объемы. Я в этих категориях не особо, мне не нравится. Мне вообще размышлять. Я про именно состояние, да. Вот, а как я себя чувствую? Вот я себя чувствую так-то. И записываем все симптомы. Там, допустим, мне тяжело вставать по утрам, у меня скачет настроение, у меня там ПМС жесткий, у меня там, не знаю, болит голова, у меня низкая либидо, там, ну вот, вот это вот, короче, мы прям все наши какие-то неприятности записываем, проходит три недели, и мы сравниваем. И, допустим, замечаем, что, блин, у меня настроение ровное стало, то есть нет уже этих скачков, а скачки настроения непосредственно зависят от того, что мы едим. Вот, то есть такой ровный, стабильный, положительный фон обеспечивается едой, ну, не знаю, на процентов ну, по моим ощущениям, у пациентов 70-80. Остальное — это уже работа там с психологом, да, вот это вот все. А, еда влияет на наше настроение напрямую, просто напрямую, особенно, что касается сладкого и дрожжей. А, вот. И вот мы записали свои ощущения, сравнили. В итоге мы понимаем, что, блин, а так жить классно, ну вот я хочу ли вернуться туда, в первую точку? Ну, обычно не хочу. Но потом, в любом случае, будут там 100-500 откатов, это как бы нормальная практика, просто, опять же, относимся к ним не как к каким-то роковым ошибкам, безволию, чему-то такому, Продолжается эксперимент, а вот я не ел, не ела там чего-то, а тут съела и как я себя чувствую, так, у меня тяжесть в животе, у меня там что-то прыщик вылез, там еще что-то, вот такое как бы, да, и вот мы сравниваем и принимаем, принимаем решение, вот, и со временем, как бы, когда у нас больше вот такого опыта, нам легче принимать потом решение, буду я есть, да я не буду. Плюс, если мы берем себе такой вот эксперимент на длительное время, у нас перестраивается микрофлора, и опять же, наше желание в еде, ну, те же булочки, да, это ведь не особо такие наши желания, это желание патогенной микрофлоры. И, соответственно, если мы эту патогенную микрофлору просто заморим голодом в какой-то момент, возможно, мы это сделаем на силе боли, ну, то есть как-то прям себя демотивируем, а потом никто не будет хотеть булочек. Ну, то есть некому хотеть было, там уже все, все вот эти вот бактерии, они же все погибли просто. А, ну, а плюс вкусовые рецепторы тоже перестраиваются со временем. И это не чудо, это как бы такое нормальное, логичное развитие событий. То есть все люди, которые не едят сладкого, не едят ночного, они, они не супермены, они не особенные, у них нет никакой там. Сейчас мы... Лера, то есть получается, чтобы вот отказаться, например, от тех же самых булочек, это должно быть, ну, как минимум, три недели, да, чтобы организм перестроился, желудок перестроился, и мы уже в сознании пошли дальше, да. Я не знаю, как бы сложно сказать конкретно, сколько нужно времени. В любом случае, каждый человек индивидуален. Я не помню, сколько мне времени, сколько лично мне понадобилось времени для того, чтобы совсем от этого избавиться. Да? Но я вот не договорила, что люди, которые долгое время этого всего не едят, они не держатся на силе воли, им просто этого не хочется. Ну, не хочется настолько, что... Ну, условно, если бы я съела булочку, я бы почувствовала очень сильно, насколько мне от нее стало плохо. А, вот. И по времени... Ну, просто три недели — это как бы оптимальный срок, чтобы хоть что-то почувствовать. Вот. И, допустим, могу рассказать про свой последний пример. С кофейного деток И вот я сделала 30 дней. Допустим, в первую неделю мне было ужасно. Я просто умирала. И это, в принципе, состояние, которое испытывают многие люди, когда перестают есть что-то такое, что их отравляло. Это как бы такой, называется детекс. Происходит детекс. А потом... А потом какое-то время ничего не происходило. То есть я просто жила. Как с кофе, так без кофе. И только вот к концу вот этих 30 дней буквально вот, наверное, последние дни пять. это была просто прям такая вспышка, вспышка энергичности, ясности, ну как бы какого-то нового уровня энергии, вот. И я понимаю, что я бы этого всего не испытала, если бы я не дождалась этих 30 дней, ну то есть, условно, если бы я сделала всего лишь пять дней, я бы сказала, господи, это просто ужас, я чуть не умерла без кофе. Вот. Но это просто очищение было. Вот. Точно так же это все работает со всеми остальными продуктами. То есть, да, нам первое время будет очень хотеться, потом будет ровное состояние, но в какой-то момент мы поймаем себя на том, насколько у нас отличается состояние. вот Ну, и я вижу, как вот только такой вариант. Потому как медленно снижать количество булочек, ну, может быть, тоже можно, может, кому-то подойдет. Но так, мне кажется, это просто какое-то мучение. Ну, типа, я хочу три булочки, но съем только одну, блин, какое-то мучение. Вот, то есть, мне кажется, проще подойти к этому как к такому эксперименту осознанному над собой. То есть, в прямом смысле взять свою жизнь в свои руки, вот, стать таким вот творцом как бы, своего нового состояния. Лера, ты знаешь, что я замечала? Может быть, mm -hmm. это мое вот личное наблюдение, mm -hmm. да? Mm -hmm. Согласишься ты с ним, не согласишься? Что вообще те люди, которые отказались от э, животной пищи, от мяса mm -hmm. прежде всего, да? Mm -hmm. э, и кто э, вот практикует какое-то или очищение организма, mm -hmm. или вот питает, питается mm -hmm. фруктами, Uh -huh. а, те люди, они более высокодуховные, у них есть стремление к искусству, uh -huh. больше у них есть стремление к там, к познанию нового, uh -huh. сознание у этих людей гибче, uh -huh. То есть я замечаю у этих людей, что они готовы вместе с миром перестраиваться, uh -huh. принимать новое, отказываться от uh каких -huh старых, mm -hmm. спёрших традиций, mm -hmm. а, ну, это мое наблюдение. Mm -hmm. Этими людьми они обладают, во-первых, самое главное, позитивной энергетикой. Mm -hmm. От таких людей, которые вот именно перестроили систему питания, отказались от всех этих чипсов, мяса mm -hmm. и так далее, да? mm -hmm. вот, как ты говорила, мусорные продукты, yeah. они э я не слышала, чтобы они жаловались mm -hmm. на жизнь, на судьбу, на еще что-то, да? То есть они однозначно не в позиции жертвы. Mm -hmm. Они всегда думают, что я могу сделать для того, чтобы mm -hmm. дальше меняться и улучшить mm -hmm. что-то. Вот mm -hmm. как по твоим наблюдениям, наблюдения, согласна ли ты с этим? Я... Uh, yeah. Наверное, частично согласна, потому как я тоже замечала, и тенденции такое есть, но как и разные. И, например, я знаю очень духовных, высокодуховных людей, которые живут по каким-то высок, высоким моральным принципам, но при этом едят очень традиционно. Некоторые даже... Могут иногда выпивать, некоторые курить при да, и быть одновременно, ну, реально высокодуховными людьми и там творческими, созидающими и так далее. Для меня загадка, как это получается. Я не знаю. Я знаю по себе, что все, что перечислила, касается меня, потому как я по себе чувствую, что на меня все это влияет очень сильно. То есть, э, я что хочу сказать, что как на кого? На кого-то очень сильно влияет, на кого-то вообще не влияет. Потому что не важно, что он ест. И я не... То есть, э, когда я знакомлюсь с человеком, там, или начинаю с ним общаться, мне, в принципе, все равно, что он ест. Потому как я знаю, что бывают разные. Бывают, э, бывают злые веганы, вот. Бывают очень добрые люди, которые едят мясо. Вот. Ну, как бы это, это очень такой вопрос, просто как на кого влияет. Вот, и, допустим, по себе могу сказать, что э, я замечаю, да, что когда, э, если я ем молочные продукты, э, я, ну, как бы на меня вообще очень сильно влияют э, молочные продукты и там, глютен, ну, как бы это вообще, у меня все состояние меняется, я становлюсь просто какая-то неподъемная, не знаю, ленивое, у меня замутненное сознание, нет какой-то ясности, четкости, э, ну мало ресурса для действий. То есть я просто как-то существую, да, вот. В то же время, когда я э, живу без каких-либо стимуляций, э, в том числе вот без кофеина, это просто была пушка, Ну то есть сейчас я вернулась, ну как бы я не пью уже в тех объемах, э, но иногда случается. То есть это уже не то. Вот, и я подумываю над тем, что мне как-то надо все-таки прям решиться и уже перейти на новый этап, где я, в принципе, и тоже не буду, кофеин тоже не буду пить. А, вот, и еще что хотелось сказать по поводу а, людей, которые придерживаются веганской диеты, какие я замечала, ну, чем вообще, как бы, я вот тоже думала, типа, чем они отличаются, вообще отличаются они чем -то. Единственное, что я заметила, что э, среди них абсолютно точно нет людей, которые не любят читать. Не любят читать или там э, как бы с, с невысоким интеллектом. Просто фишка в том, что вот как только начинаешь погружаться в эту тему именно глубоко, э, то как бы вообще не остается вопросов. Вот вообще, но это нужно именно зайти далеко, чтобы не осталось вокруг больше каких-то misunderstanding, то есть непониманий каких-то да, каких-то вопросов незакрытых. А для того, чтобы их не осталось, обычно приходится сильно углубляться. И вот когда ты уже углубился, у тебя вообще попадают вопросы. Ты понимаешь, что это единственная диета, которая вообще что-то гарантирует. Потому как все остальные не гарантируют здоровье. А тут как бы у тебя есть хоть что-то, хоть какие-то гарантии, да? Вот. И, или люди, которые становятся веганами, они узнают очень много о, о планете, об экологии, то есть начинают понимать, что веганская диета а, это то, что больше всего, то есть вот если спросить а, нас, что мы можем сделать для планеты, номер один, и это 80% а, той как бы пользы, который мы можем принести планете своим существованием, это стать веганом. Вот. То есть, и, соответственно, кто может стать веганом по этой причине? Только человек, ну, действительно с высокой этикой, который, ну, переживает о том, что наставит своим детям, в каком состоянии он встретит свою старость, он будет больным или здоровым, как он может там с внуками потом играть и так далее. Вот. То есть, ну, либо вот такие вот люди. но ну, в любом случае, это, это непростое решение, а, и оно требует определенного ресурса и знаний, а, вот. Но, опять же, еще раз скажу, что люди, которых этот вопрос не интересует, они так себя хорошо чувствуют, а, там, не знаю, не до этого, не до того, что не до разборок с едой скажут, так, да, они тоже могут, не то, что могут, а, среди них а, есть вообще короче, все люди разные, вот, и по типу питания никак не дифференцируешь, кто есть кто. Лера, у меня еще к тебе куча-куча вопросов. Слушай, вот если, не дай бог, да, заболевает твой ребенок, да, ты как, бежишь к докторам, Покупаешь таблетки, которые прописывает врач, <связычный> и, там, прививки делаешь, которые там рекомендует врач, или <связычный> ты стараешься понять, или, или вообще, что ты делаешь? Давай так, что ты делаешь? Блин, это такая тема очень-очень-очень скользкая, вот, и... Бы, наверное, Давай, может быть, не про твоего ребенка, а вообще... Нет, вот, нет я, могу, я, я могу рассказать, это тема просто, могу рассказать про моего ребенка, ну, это как бы нормальный вопрос, просто тема прививок очень скользкая, вот о чем, Вот, ну, допустим, я своему ребёнку не делала прививки. Точнее как мы сделали одну какую-то прививку после того, как, ну, был какой-то период, когда там... Были, были сомнения, скажем так, и была у меня какая-то нестабильность какая-то, и что-то пошло не так, в общем, в какой-то момент мы такие, ой, может, все-таки сделаем, и мы сделали одну прививку, после этого вот этот вот туман прошел, и как бы я и отец ребенка, мы ну, параллельно тоже изучали эту тему, вот, и мы опять в это все углубились, опять посовещались и как бы решили, что... Не надо. Вот. То есть, ну, мы не делаем приливки. Если ребенок начинает болеть, я, ну, я не какая-то дзен-мама. Я, конечно же, начинаю переживать. И, конечно же, мы идем... Ну, я за то, чтобы показаться врачу. Вот. Или когда я болею, или когда ребенок. То есть, не обязательно же все выполнять потом. Но хотя бы, ну, допустим, у меня заболело ухо и там... Мне мама говорит, блин, зачем идти к врачу? Ну, заболела и заболела. Ну, это такая, нет, подожди. <смех> я все-таки схожу, потому как я не врач, я не знаю, что значит, что у меня... Ну, как вдруг я там, не знаю, вылечить надо как-то там что-то капать. Ну, ну, просто мне так спокойнее, да. То есть я очень редко выполняю то, что врачи говорят, но я к ним хожу я обследуюсь. А, вот, поэтому с ребенком в основном мы всегда идем, показываемся, а, вот, и сейчас, допустим, последний... У нас была ситуация, ну, там, как бы, ну, ничего в итоге серьезного не было, но я, как бы, не удовлетворилась ответами врачей в Лиде и просто даже заказала онлайн-консультацию. Вот, ну, нашла в интернете специалистов, списалась, и говорю, так и так, вы можете онлайн ну, как бы послушать, ну, послушать, в смысле, меня послушать, там, по фотографиям посмотреть, вот, и все, как бы, проблема была решена. и даже двух таких онлайн-специалистов я дошла, чтобы просто перестраховаться. Но, опять же, там не было вообще ничего серьезного, по итогу все. это оказалось только моей излишней паникой. Вот, ну, как бы, у меня такой вот подход. И на тему лечения, ну, я припоминаю, наверное, только, не знаю, один или два раза было что-то типа простуды у нее фу тфу там, здоровье хорошее. Но тоже нам там поназначали кучу всего, но у меня ребенок, в принципе, очень с ней сложно договориться, что-то там в нее впихнуть. И как бы она не хотела, и я, в принципе, так, не достаивала. Вот, ну и я к тому же не знаю, как будет дальше. То есть я сейчас активно изучаю тему вот именно детского здоровья, как себя вести в таких ситуациях. До этого я не очень переживала потому что я ее кормила грудью до двух лет и восьми месяцев. Ну, и знала, что в молоке содержатся всякие вещества, которые помогают иммунитету, то защищают. И, в общем-то, так и было. То есть она ходила просто как в каком-то скафандре, вот, недоступная для там, болезней, инфекций, простуд и так далее. То есть она просто не болела. Но ну, я была спокойна, и знала, что я ее этим защищаю. А сейчас ей три года и 4 месяца. Она тут-то не болеет, но я как бы морально готовлюсь. Вот узнаю, читаю. Да. Действительно, грудное молоко помогает. Я тоже mm -hmm. кормила ребенка грудью год и 8 месяцев. И mm -hmm. тьфу -тьфу, у меня тоже ребенок здоровый. Это yeah. действительно помогает. А еще да. спокойствие и уверенность мамы помогает. Ну да, да. Хорошо. То есть я как бы много очень читала в этом и была поэтому уверена. А, Лера, давай расскажем, да. вот ты путешествовала по вообще разным-разным странам, да, mm -hmm. а, что тебе из а, блюд или кулинарных традиций из других mm -hmm. стран вообще запомнилось и впечатлило, mm -hmm. и а что наоборот, mm -hmm. вообще, про что, что тебя повергло в шок, и ты прям точно это нет? Подождите, у меня зависла картинка. Лера, у меня зависла картинка твоя. Так, а у вас все нормально? Так, у меня зависла картинка. Лера, Валерия, так что я могу сделать. Так, сейчас, сейчас секундочку. Так, все. Mm -hmm. все. все, отлично. Да, давайте, да. да, вот я начала говорить в Португалию. А, а, ну, мне как бы было интересно, что они очень близки к нам. То есть не называлось привычки какими-то здоровыми но в плане, там, допустим, они... Просто я замечала это в нескольких семьях, что они варят суп, ну, вот мои родители точно так же делают, они варят огромную кастрюлю супа и едят потом этот суп там, целую неделю, ну, не целую неделю, даже не знаю, 4 дня, 3 дня, вот, и как бы интересно, что очень бережно относятся к еде, то есть там ничего не выбрасывают, как-то из остатков постоянно что-то готовят. Вот, интересно было, то есть для меня такой опыт необычный. И плюс из-за того, что в Португалии я жила в основном на фермах и видела, как это все выращивается. Мне тогда очень поменялось такое отношение к еде какое-то более стало уважительное что ли. Вот, интересно, что в Азии, вот мы все говорим: о, в Азии жила бы я в Азии, ела бы одни фрукты, да. Вот, это очень интересно. Ну, это интересно и печально, что в Азии люди вообще фруктов почти не едят. Они ими окружены, но они едят всякий трэш, они едят дошираки, они едят просто какие-то ужасные, вообще пережаренные в масле. Непонятно, что даже это вообще. То есть какие-то части животных, какие-то тесто с сахаром, там, ну, что-то вот эти кончики. В общем, это все просто раскапывающим жиром, вот и какие-то не знаю подливки тоже, опять же не с какой-то вообще месивом непонятное с кучей глутамата, со всякими добавками искусственными, солью. Ну, в общем, блин, это очень не похоже вообще на нормальную еду. Ну, естественно, максимально там много едят риса, всего, что касается блюд из риса. Что еще сказать? Лера, а... ну вот, извини, перебью. Почему это происходит? Фруктов куча, много, полезная, богатая витаминами, а люди все равно не готовы это брать, что дает природа. Почему? Я не знаю, это просто, наверное, какие-то традиции вековые, ну, то есть когда-то они так вот, что они пьют очень много газировки, кока-колы вот этого всего, и всяких батончиков вот, сладких. И, допустим, что касается Coca-Cola, я уже подробностей не помню, а, но это прям даже было когда-то такое расследование. В общем, дело в том, что вот эти компании, они прям подсадили а, Азию на вот это вот, на такой трэш вот, и там у Индии были попытки вообще выгнать эту корпорацию из страны, я уже не помню, чем это все закончилось вот естественно, что раньше они так не питались то есть это просто как бы современная промышленность, но это в принципе как и везде как и у нас, у нас казалось бы тоже ну, летом, осенью у нас тоже много чего растет мы тоже можем есть со своего огорода можем есть фрукты, ягоды, овощи, у нас, ну, как бы хватает еды, в принципе. Однако же люди едят все равно печенье и чипсы. Ну, там точно так же. Вот. Просто, просто у них чуть больше вкусных фруктов, чем у нас. Вот. А по, по факту, едят они так же. И вот, например, у, в Индонезии у них есть такая тема, они делают подношения Подношение своим божествам. И в эти подношения, ну, они так, складывают корзиты даже которые для них очень экзотические. Например, яблоки там фруктики, которые далеко, и в интернете стоят дорого. И вот они покупают даже вот эти дорогие фрукты. Uh, и вот собирают такую большую корзину, типа делать подношения, все окей, подношение случилось, потом эту корзину просто ставят и там все гниет. Этого просто никто не ест. И uh, я одно время uh, снимала, uh, получается, у меня был этаж в доме, uh, на первом этаже, и как бы это было такое прям uh, родовое гнездо, вот то есть там жила ну, целая близкая семья, там разные домики, вот, и вот якобы как у них снимала второй этаж одного из домов. Ну и, соответственно, бок о бок с ними жила, и вот они мне часто просто, ну, они заметили, что я ем фрукты, что как бы не ем ничего такого, и просто не заметили это, и прям мне отдавали. Вот. Ну, а сами ели дальше там рис, свои лепешки и все остальное. Вот, какая история. Ну, действительно, удивительно нерациональное какое-то, да, поведение людей и отсутствие какой-то элементарной заботы о своем здоровье. Ну вот, Лер, ты еще как мама, да, сейчас, пока твои малышки три годика, да? да. И она тебя во всем слушается, смотрит на тебя, ты для нее, конечно, авторитет. Mm -hmm. Потом она пойдет в детский садик, да? Mm -hmm. Да, она... не знаю, не знаю, она пока не собираемся в детский садик вряд ли. Ну хорошо, не детский садик, ну просто вот. хотя бы на, на детской площадке во дворе, да? Она будет видеть чипсы, газировку и, и все остальное. Вот такое а, как объяснить ребенку, ведь она же тоже захочет. Ты ей будешь давать нет. пробовать, чтобы она нет, потом думала да. выбор? Угу. Или, или сразу угу. нет? Мне кажется, что запрещать — это тоже такой вариант, не очень. Ну, потому как все равно запрет рано или поздно будет нарушен. И, возможно, последствия будут более плачевными, чем она просто будет там, время от времени где-то подъедать сладкое. Вот. Но я не знаю, честно, я не знаю, что делать. Я понимаю, что запрещать жестко я не буду. И, ну, как бы, это и не надо, наверное. Ну, кто-то, конечно, других взглядов, но все-таки я думаю, что запреты — это не очень хорошо. И, допустим, сейчас, например, чипсы она просто никогда не видела, чтобы кто-то ел. Ну, вот в плане из взрослых. То есть, если ну, как бы я помню, что было такое, что она где-то там у детей увидела, но она как бы даже ну, не просит, не хочет. То же самое про газировку. Просто как-то в детстве, ну, в детстве, еще раньше интересовалась, интересовалась, что это такое. Ну, как бы, просто очень сладкий напиток. такой тебе такое вряд ли понравится. Или вот. там вот эти детские всякие йогурты питьевые, они такие красивые, в магазинах стоят, там такие все нарисовано, и она периодически, у нее тянется рука, и хочется что-то такое взять, и она спрашивает, что это такое, я говорю, что ну, это вот напиток на основе молока, там очень много сахара, он очень сладкий, как бы, ну, хочешь, возьми, попробуй, ну, она такая, ай, ну, типа, не надо. Вот, ставить на место. Ну, и, допустим, йогурт. Как-то она увидела, что там девочка ест йогурт. Ну, попросила ей купить. Вот. Ну, один раз съела, там, второй раз попросила купить. В общем, сколько-то раз она их съела, и потом, ну, и просит больше, не хочет. Вот. Ну, и, и так вот совсем, в принципе, да. Ну, или с сыром. Вот раньше у нее был такой период, что там, надо сыр. Ну, пусть пусть ест, кусочек пусть ест, ну, как бы, окей, но она его дальше не просит, вот, то есть уже много месяцев, допустим, прошло с тех пор, она не вспоминает про сыр, и там, иногда я там, даже сама спрашиваю, спрашиваю а как, вот помнишь, что ты сыр хотела? Ну, так не, я не хочу уже больше, вот, ну, то есть я позволяю все-таки ей делать выборы, ну, и, надеюсь, что, и надеюсь, что просто она будет, что не будет какая-то альтернатива. И она будет предпочитать альтернативу и выбирать ее. Вот. Да, это, это здорово, когда есть альтернатива, и ребенок да. сам делает осознанный этот выбор да. что для него лучше. Угу. А, хорошо. Я тоже надеюсь, что и моя тоже так будет, потому что мы по такому же принципу воспитываем ее. Угу. Вот. Uh, тоже за здоровое питание наша семья mm -hmm. и наш mm -hmm. папа всегда очень внимательно смотрит на mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. продуктах mm -hmm. uh, поэтому мне была близка эта тема uh, mm -hmm. Лера давай в завершении нашей встречи ты говорила о главных принципов принципах нутрициологии да? давай их еще раз повторим эти главные принципы я сейчас не очень понимаю вопрос. Нутрициология — это наука. А какие, может, принципы питания? Или... Uh, да, а какие главные принципы питания? Вот uh, есть? еще раз повторим, озвучим. Принципы питания. Я uh, озвучу принципы питания, которыми руководствуюсь я. Uh -huh. И которые uh, входят... Под целостную систему, ну, которой я придерживаюсь. Первый принцип — это даже не питание. Я сюда включу еще несколько пунктов, потому как без них разговор о питании не полный. Так вот, первый пункт — соблюдение режима дня и максимальная сонастройка с циркадными ритмами, то есть это ложиться спать вовремя, в идеале там 10-11 вечера, а, да, а, вот. а, дальше это регуляция стресса, то есть работа со стрессом. Тут уже каждый сам себе выбирает, какие ему методы нравятся, там, психотерапия, какие-то такие вот современные методики осознанности, либо медитация и так далее. А, вот, дальше уже перейдем к еде. А, это качественный питьевой режим. То есть, я придерживаюсь такой цифры, 15, на каждый 15 килограмм веса 1 литр воды. Причем воды обогащенной. То есть, обогащенной, там, капелькой лимонного сока, настойной на травах, на огурцах, на ягодах, на фруктах и так далее. Вот, то есть, такая биоактивная вода. Дальше. Это обилие зелени, то есть начиная от 200 грамм зелени в день. Это тоже, ну, можно с этого начать. А следующий пункт — это обилие. Это вообще в целом разнообразие. То есть даже не столько обилие в плане количества, а именно обилие в плане разнообразия. То есть это залог нашей хорошей микрофлоры — съесть как можно больше разнообразной еды. То есть там несколько видов ягод, несколько видов вот, как можно более разнообразное питание. А, дальше это а, при, м, преобладание в рационе овощей и фруктов. А, то есть построение своего рациона на основе фруктов, овощей и зелени. Вот так вот, если а, объединить. А, дальше это сокращение жиров а, до 10-15% от суточного рациона. Это идеально ну, хотя бы 20, и снижение количества животного белка. То есть животный белок — это молочные продукты, яйца, рыба, мясо, и я не говорю, что нужно от этого отказываться, особенно если эти продукты очень нравятся, особенно мясом. Можно его оставлять, но в таком очень маленьком количестве. Вот, то есть как бы следить за вот этой пропорцией. Ну также я сюда бы добавила некий мониторинг своего состояния, то есть сдавать анализы, выявлять дефициты и помогать себе определенными добавками. Вот. Ну, Звуком. Нету, звуком. Uh -huh. Спасибо yeah. большое, потому что я записывала все внимательно. Uh -huh. uh, так, и, uh, Лера, давай еще вот тут тоже вопрос от участников. Да, yeah, я видела книги, да? Книги на эту тему почитать. Да, uh -huh. вообще. Uh -huh. ну, сначала. Давай поговорим. что еще раз? Какие книги на тему питания почитать? Да. Что, что ты рекомендуешь? Я рекомендую прежде всего, я горячо рекомендую Энтони Уильяма. Можно начать с книги «Взгляд внутри болезни». У него там еще разные есть книги. В принципе, можно начинать почти с любой. Вот, вот Энтони Уильям. И так дальше по поводу питания. А, не сдохнем. Я сейчас не помню, как это по-русски будет книга. <coughs> а, Вилки против ножей. А, есть также китайское исследование. Ну это так, как бы больше для какого-то разнообразия. Вот, и сейчас еще а, Нила Барнер, да, книга, сейчас я загуглю. Я потому что забыла, как оно называется, а, про вот эти вот наши пищевые, а, как это сказать, зависимости, да, про сыр, про шоколад, а, блин, такая книжка вообще прям... а вот, «Преодолеваем пищевые соблазны», так она называется, «Преодолеваем пищевые соблазны», вот. Ну, наверное, пожалуй, все. Да, ну так, типа, для базы какой-то. Преодолеваем пищевые соблазны. Это прям для меня. Что как можно отказаться а -а -а. от конфет? Да, да, это очень классная книга. Она прям четко расписывает про то, как это, как это работает. вообще, Почему мы попадаем в зависимость? А -а -а. Лера, хорошо, это да. книги насчет питания. А какие вообще да. книги тебе нравятся и что бы ты советовала почитать для души? Мне нравится, не раз мне нравится. Мне последнее время последняя книга, которая мне очень понравилась, она такая легкая, в тоже не очень мотивирующая. Это Елизавета Бабанова Гзен на шпильках. Называется книга. А потом Майкла Роуча, можно какие-то любые книги. Ну, вот самое известное это алмазный огранчик. А, так, пытаюсь сейчас вспомнить, что мне там лежит. М -м -м -м. Я могу сейчас прям пойти к своей книжной полке и вспомню, потому что я сейчас вот еще Антарова две жизни. Это прям вообще книга, книга моей души. Конкордия Антарова да, «Две Конкорде жизни». Антарова мне тоже очень нравится. Да, это прям такое... И сейчас я загляну, что тут у меня есть. <кхем> вот, очень нравится Лиз Бурбон. Э, «Исцеление пяти трав. Заходника. За каким? Сейчас, минуту. За каким котиком? За Так он же с нами пришел. Почему? Он в, в, в самокате. А нету. нету? где то сейчас минутку Надо мам лезь. поищи пожалуйста он где-то где-то лежит мы точно его принесли а самокат да он стоит в коридоре <сёк> да вот в общем Лиз Бурбо а, и что еще мне понравилось а вот еще есть такая классная книга возможно вы уже знаете Путь художника Джулия Кэмерон а, нет, «Путь художника» не знаю. Ну, наверное, а -а -а. в эту же тему будет и Луиза Хей? Да, Луиза Хей тоже про это, да. Mm -hmm. Ну, э, с, э, Луиза Хей скорее э, Бурбо. <drafted> да, Клис Бурбо, я об этом и говорила. <с derrière> так, хорошо, э, здорово, спасибо большое. <с thumbs> Может быть, еще какие-то фильмы посоветуешь посмотреть, тоже для души? Что тебе нравилось последнего? А, про питание могу посоветовать. Хорошие фильмы. Давай. А, ну вот а, так. Вот тоже «Вилки против ножей». Это фильм такой есть. А, потом а, фильм, так и называется, «Сахар». По-моему, 2016 года. Сейчас я посмотрю, какой. Нет, 2014 года. А, только там нужно иметь в виду, что они немного перегнули палку и... Сахар из фруктов — это не равно сахар. Вот, то есть момент просто иметь в виду, а в остальном прям вот вообще Саша советую. Я как-то очень сильно прям пересмотрела. Я давно уже его очень смотрела и прям свои взгляды поменяла. А, вот. А, так, еще мне нравится фильм, тоже очень советую. А, называется Game Changers. Я сейчас, на русском языке, это, наверное, меняющее, сейчас скажу, как он по-русски звучит. Um, в общем, на русский его как-то, наверное, даже и не... Ну, то есть есть перевод на русском, но нужно просто загуглить uh, The Game Changers. Um, вот, этот из новых фильмов 2018 года, прям очень классный, очень вдохновляющий. Это, это о чем он? Он о, о растительном питании, о спортсменах, которые на растительном питании. И ну, в целом, даже не только о спортсменах, но ну, вообще как бы о современном взгляде на растительное питание. То есть, Прям фильм взламывает предрассудки касаемо этого, ну, которое есть у большинства людей, что там не хватит белка, не хватит того, не хватит этого. А, вот. Ну, и он очень такой, ну, как бы он еще немножко такой художественный, то есть там такие истории, прям трогающие за душу. В общем, я прям в конце рыдала. А, очень э, интересный фильм. А, из э, таких художественных э, э, на английском названии звучит как «Life itself», а, по-русски «сама жизнь», а, «сама жизнь», потом а, такое, это, это что-то типа комедии, но в общем, тоже очень такой добрый, называется «Он и она», а, французское кино. А, это, а, так, и сейчас что-нибудь еще доброе вспомню, посмотрю свой список, что я там смотрела, а, «The Help», а, «Прислуга», английский be help. Um, вот тоже классный. Um, Тали, ну он такой, немного жестковатый, но заставляет задуматься. Mm -hmm. Ну, наверное, все. Да. Как Хорошо, спасибо большое, Лера. А, Во-первых, мне очень понравился эфир вот твоей легкостью. Наверное, потому что легкая пища, поэтому ты легкий человек такой в общении. Мне для меня было вот такие вот открытия прям твой, твой рацион, как это все взаимосвязано, как, какие ты продукты используешь. Постараюсь это все загуглить и где-то найти. Кокосовый сахар. Uh -huh. Вот, спасибо большое за рекомендации. Ну, и вот, вот эти вот я записала а, 7 пунктов, да, что ты говорила mm -hmm. про mm -hmm. соблюдение режима дня, регуляцию эспресса mm -hmm. и так далее, mm -hmm. питьевой режим. Mm -hmm. Вот я с этим полностью согласна, mm -hmm. mm -hmm. что если вы хотите быть с легкими, если вы хотите mm -hmm. чувствовать прилив энергии, то, безусловно, те рекомендации, которые давала Лера, это для вас. Ну и следить со своим состоянием, это здорово. А, ну а тем более, если вы будете пересматривать свой рацион питания все-таки со специалистами, такими как Лера, нутрициологами, чтобы все-таки более профессионально вести эту перестройку питания, это будет только во благо. Лера, спасибо большое за эфир. Скажи, пожалуйста, пару слов, почему ты, как основатель «Люди вне профессии» принесла этот проект в Минск? Что тебя зацепило в этом проекте? Ой, ну, зацепило то, что он, он очень добрый, он очень для людей, про людей. Таких проектов, на самом деле, мало построенных именно на каких то высоких принципах, не ради денег, а именно ради того, чтобы нести в этот мир что-то что хорошее, чтобы делать людей счастливыми. А Во-вторых, то, что он приглашает таких героев, на вот, которых смотришь и начинаешь тоже верить и стремиться. Вот, то есть это безумно то есть На самом деле, мне кажется, только это и вдохновляет, может вдохновлять людей это видеть перед собой какие-то примеры людей, которые э, тоже раньше не знали, что делать, куда идти, но потом смогли. Вот, и, В общем, если вкратце, то так. Вот основные причины. Лера, спасибо тебе большое за сегодняшний вечер, за твой вдохновляющий пример. Это было здорово. Я напоминаю нашим участникам, что вы можете посмотреть видеозапись этого эфира на YouTube-канале. Вот, и э, если вы хотите быть спикером нашего проекта «Люди вне профессии», мы тоже вас ждем, пишите «Хочу быть спикером». Если вы хотите вступить волонтером в нашу дружную команду, то же самое, пишите, связывайтесь, ищите нас в соцсетях, Facebook, Instagram, и присоединяйтесь к нашей команде. А вам доброго понедельничного вечера. Всего доброго. До свидания. Пока.